Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и мне прилетел очередной подарок от моего подписчика, от моего зрителя и от моего соклановца. Ребят, я не знаю, каким образом можно описать те эмоции, которые ты ощущаешь в этот момент. Вот, наверное... А вспоминается в первую очередь детство, когда ты под новогодней елкой видишь подарок, которого там раньше не было, и тут он резко появился, пока ты отвернулся, ну, а папа пошел якобы подметать сзади елки. Короче говоря, ребят, эмоции просто, просто обалденные, просто неописуемые, и, наверное, эти эмоции даже круче, чем то, что ты получаешь внутри этого подарка, и я рекомендую всем, и э, кто имеет возможность, ребят, дарите своим друзьям подарки, дарите соклановцам подарки, дарите подарки тем, кто не может сам Допустим, себе задонатить, а вы имеете на это возможность Поверьте, вы дарите Ну, какую-то крупицу, частицу Счастья, которой не хватает Причем, вне зависимости от того В каком возрасте ты этот подарок получаешь Ребят, не буду затягивать время Антонион, спасибо тебе большое За подарок, мне безумно-безумно приятно как я уже говорил много раз, мне абсолютно без разницы, что там будет лежать внутри. Я в любом случае уже закайфован, ну, просто по помрачением. Спасибо тебе огромное еще раз. Ну что, ребят, давайте будем распаковывать, посмотрим, что внутри. Потираю ладошки, скорее всего, на набор... Охренеть можно! Антонио, я, я в шоке, честно говоря, я... Я не знаю, ребят, как это объяснить, я... Дело в том, что даже не надеялся на то, что у меня получится взять себе пропуск где-то. Я очень сильно надеялся на то, что у меня получится собрать на донат. Понимал, что для меня это сложностью будет. И в... тем более пропуск в ивенте, который я считаю самым лучшим ивентом ежемесячным по тематике, который когда-либо был в этой игре. Я... Я... я не знаю, ребят, серьезно, как это... это... Я... Так, все, все, все, все, все, ГСН спокоен, все нормально, все хорошо, мысли соберу в кучу, спасибо большое, я безумно тебе благодарен, и слов благодарности, наверное, честно говоря, ребят, в этот момент и, и не хватит никаких, дарите подарки, это действительно классно, это очень приятно, это просто неописуемо, спасибо еще раз огромное, ребят, подписывайтесь на канал, возвращайтесь на видео, получайте удовольствие от игры, Получайте удовольствие от моих честных обзоров. Я обещаю быть честным всегда и во всем с вами. Ну и до встречи в новых видосах. Мира вам, спокойствия, пока-пока.